Катюша, поехали! Да. Зокий берег на груди, И собрали месяц, и пальцу Натали покрапить, Афгатюши И пальцу На высокий берег нагрузок Выходила на берег Катюша На высокий берег нагрузок Выходила на берег Катюша На веснах I'm oh.